Сергей Кужигелович, добрый день, добрый день, уважаемые коллеги и товарищи. Товарищ Верховный Главнокомандующий на Первом Государственном Испытательном космодроме Министерства обороны, по его расчет Национального Центра Управления Обороны Российской Федерации к обеспечению вашей работы по руководству пуском готов. Прошите командующим Воздушно-космическими войсками доложить о готовности к пуску. Докладывайте. Разрешите провести пуск в установленное время и приступить к ведению репортажа. Разрешаю. Я пахиваю! Уважаемый Сергей Кужугедович, со своей стороны тоже поздравляю вас с успешным пуском. Вы подошли к выполнению поставленной перед вами задачи со всей ответственностью. Спасибо.